Коллеги, я вас всех категорически приветствую. У нас сегодня день трейдера, 17 августа. Это говорит о чем? О том, что мы выжили, мы прожили еще один год, мы стали умнее, мудрее. Я очень надеюсь, что большинство из нас стало богаче, но не в этом суть. А трейдинг это даже, наверное, не профессия, это все-таки призвание, потому что... Трейдер – это как шахтер. Мы впахиваем иной раз по 10, по 12, некоторые психи по 16 часов в день, для того, чтобы своими мозгами сделать то, что большинство не могут. Может быть, это эгоистично будет сказано, но мы отдельная каста. И я очень рад вас всех в моем канале видеть. Я искренне рассчитываю, что каждый из вас сможет своими знаниями поменять свою жизнь к лучшему, обеспечить себя, обеспечить свою семью, обеспечить своих детей, внуков, правдуков и так далее. Вот, это первое, о чем я хотел рассказать. Второе, буквально 10 дней и я лечу в Москву. Повод, у меня, естественно, начинается день рождения, и чтобы его отметить максимально масштабно, потому что хочется прям отдохнуть, мы летим на боевом истребителе. Напоминаю, что буквально полтора месяца назад где-то мы проводили розыгрыш, а месяц назад, уж не помню. И с победительницей, вот потому что первый победитель, к сожалению, не смог приехать, мы с победительницей полетим. Естественно, мы это все снимем. И для чего мы это делаем? Я хочу таким образом показать, что благодаря трейдингу, благодаря торговле на бирже, торговле на фондовом рынке, торговле криптой вы действительно можете зарабатывать. И самое главное, вы не просто можете зарабатывать, вы... Потому что, ну вот, зачастую, да, люди берут, заработали и потратили на такие бытовые там расходы, сходили в ленту, там, максимум турцию инклюзив, а хочется, чтобы было понимание, что возможно все. И вот Полет на боевом истребителе, безусловно, это моя мечта. Я хочу вот такими э, мечтами, скажем по-русски, да, заразить вас, чтобы вы не реинвестировали прибыль, чтобы потом ее как в нечем итоге потерять, потому что мозгу это надоело. Не покупали там солярис кредит, хотя для многих это тоже важная, безусловно, цель и мечта, а чтобы вы мыслили глобально. Вы должны понимать, что одна жизнь дается Поэтому ее нужно прожить так, чтобы на старости лет Такой, ух, ё, что я там творил Чтобы вот эмоции перли через край Я очень надеюсь, что у нас получится снять вот этот эмоциональный контент Когда так, То есть, чтобы своим, скажем так, примером заразить вас на вот такие сумасшедшие вещи Еще раз всех поздравляю на следующей неделе будет вкуснятка, поэтому не пропустите. И пусть у вас все получится. На этом все. На связи был Никита Герасимов. Пока.